доброе утро сегодня 10 февраля 2020 года сейчас около 9 утра а вот наконец-то мы в эту теплую зиму застали мороз минус 8 сейчас показывает давайте посмотрим как же работает наши тепловой насос воздух-вода темпларе. так смотрите сейчас у нас 36 4 киловатта он потребляет, и коэффициент у него 4,6.